И всем привет, меня зовут Макс Риск. Вот значит тот ролик про Мундер Мистери Зуба. Я вам покажу как ее скачать. Кто не знает, вот как она играется давайте покажу пару каток. Потом уже продолжим. Значит, смотрите, тут что видно? Ну, тут видно, как мой друг кинул мне ролик. Я вижу, что он задон играет. Ну вот, что тут все герои. Никс. <клыве> да. Ну, это потом на работу на паузу поставим покажу где скачать сначала вдруг это будет интереснее Вот, значит нажимаем таинственный особняк предлагает пока мисс ладно давайте так подпишитесь на канал макс риск он уже выложил новый ролик <кх> по названию макон вот Чё-то очень интересно я тут уже писал я написал мог лайкос поставлю прям тут тоже тут тоже почта вот, интереснее становится и вот канал официальный как-то написано риск старт зуба раньше такого не помню у не другой канал второй день третий день пятый очень вот, там ролики снимает а -а -а, рекомендую да ну, то что не чисто слушайте я не помню что не такое название канала а ну-ка я перезайду сейчас Стоп, точно его канал Вот что я что-то не, не понимаю. Вообще не понимаю это как. Мой друг же назвал канал такого рода по-другому. Сейчас как-то мы узнаем, о чем там дело. Так, а пока мы посмотрим, может другие силы. если нет, то зубы давайте. Сейчас его напишу по Берму. Так, тут случайно за скачал. Лучше ее закрыть. Так что это... Опа на друзья что-то копия? Не ну, понял, давайте установим доступного копия Games, блин, черт не успел, наверное, стоишь за фигня. Не понял? А, что это, такое? это.. А, так это автор. Или это. War, который выдает себя за какого-то чувака. Как думаешь? А, единицы ставят. По-буму -по -по вор, а? Так, так, так, стоп, стоп, стоп. Ладно, скачай, я обзорчик. В этом не скачивайте, я покажу вам все вроде. Так, ну вроде бы. Так у меня на канале. Ой, а? что это снял? Понял? Что такое? Что такое? Шумашка пес, слушайте. Так, ну как там, блин? Сейчас случилось, все же. Угу. Сейчас на канал проверим. А пока устанавливается эта, блин, игра. Ну, Ждем, да? Так, напиши, друг, все нормально. Даже показывает мне скорее, давайте посмотрим. Хм. Вот, значит, вон, тут он изменил. Вот его название. Скулс-канал. Я не знаю, что там дело. Так, сейчас на эту кнопочку Playing Games. Хм. Может, давайте зайдем его канал, реально? Или... Нет, он называется Risk Start. На английском. А, понял. У меня просто английский стоит <смех> точно так сейчас мне там я ски уберу <смех> точно Удалите, удалить все на первом настоящем а то блин пугали да а, почему бы я... почему бы не оставить сегодня этот это канал а? о скачался все да, изменился так давай попробуем что там будет так Риск старт. Жизнь. Ага. Ага, ладно. Какой-то. Это -э, другая игра, другая игра вообще. интересно, что это такое. Не фаналин нажал снова я тут оказался что все рассказывается понял читать нужно это все окей геймс это рассказ мира не обман на тебе блин дизлайки еще поставлю вот пишет там он ас, ну, и потом и ас в общем то заходим сюда вот если игра пока еще недоступна в вашей стране что случилось открываем зубы играем почему бы нет покажу мне есть там также не английский так скажем там ролик да ну, точнее какой ролик да. э, английский язык там что установлен что -то, то путаю сейчас просто хочу изменить канал обратно а то как-то длинные название канала а на язык хочу на английский там у нас так это название сейчас О, так, также желательно перевести это все, чтобы не читались очень хорошо. Такая функция доступна. Мог бы раньше, но такого момента не было, так что лучше сейчас или никогда. С такого же было. Или сейчас или никогда. А Показ ужает в принципе. Как он такой? они а ну в принципе, если сейчас можно, видосик посмотреть. Знаете. Вот. Если я открою другую клавочку, то что будет? Вам показывается? Окей. Так, сейчас эту бубру мы английском? Также есть еще другие страны, которые заходят наш ролик. это же для них эксклюзив сделаем. Как будет на русском, на английском С другой стороны? лучше вот что тут улить Дис... а -а -а. блокировать все уведомления на теперь понял да, блокировать все уведомление что за игра блокировать на самом деле снимально я такое еще не знаю это, это другой на хелпин конечно в общем-то на. А, ладно, хайбут хай на английском пока не сохранили. Ну сейчас трой должен быть. Давайте откроем. Покажу катку. Все, вот Именно катку зуби. Так, как я вижу, кстати, у нас есть еще ютуберы, тут Я и кто-то еще. У него там все персонажи, он донатит. У меня он нет тысяч кубков то есть если я наберу 80 кубков то я бы его будет вообще классно так что лайк подписка закреплен гутарий есть социальные ссылки на дискорд тикток инстаграм и лайк канал подписывайся так а мы открываем Луи. а на английский я же говорю вам не знаю из-за чего это все 8 dates ну в общем то английский все нормально так что все хай будет вы на русском да и на английском фото то да? Трамая. Дэйлс, Дэйлс. бесплатно. Возьмем отлично. Бесплатно называется. ладно забить. В принципе, у меня двадцать тысяч. Мне для чего они? Для того, чтобы покачать персонажа. Жмем на сюда. Степ. Недалеко будет Степ Брони. Не провал Так, вроде. О, пошло по делу слушайте. Ну, желательно качать, потому что у нас только О двенадцать тысяч прокачиваем, level пайк six 7 h nine level 10. нормально level 5 five 6 seven eight так вот что восемь тысяч у осталось вот для чего нужно чтобы качать всех с стея покачаем то та та та ну ну там сказали будет какой-то новый персонаж. Поэтому обзор уже делали. Этот, а значит, у нас будет слон, как мы знаем, да? Ну, я вам описывал о уже на канале. Можете поискать. что как-то он поиск не вводится. Его не показывает. Oh, да блин, защаска пилочка. Вообще не шикарно. Ой, так вот, мне осталось 60 этих билетов. Или они пропадут, или что-то потрачены. Ну, блин ничего блин вот больше бы играл до да. хорошо. хорошо буду два раза больше чем раньше больше так давай заходим учитывая показал вам катку сказать скачать в принципе можно еще катку сказать. и сказал рекламирую свой план. в принципе нужно также выгонять самых слабых а сильных оставлять в принципе как вам на так, так. мне тоже конечно в темпе держать уже 30 дней не играл наш клан в общем уже 30 дней а покажет там есть такие данные покажу вам тоже в принципе клашменс э тут -э, блин ладно вот значит у меня баллов у меня 14 баллов а в прошлом 8 баллов 11 а прошлом 0 значит этот новый чувак хм. заходим значит в дыр и смотрим кто 90 день отсутствует ну хаос аудай дейс day, это значит нас сейчас его вот. 30 дней 30 дней как нет ним лада 2007 так дальше у нас идет игрок 3 0 5 4 2 мы дальше у нас идет маим dreams мику вы под джейн лёха про блин ну почему ты не отсутствуешь это и время блин заходи игрок 16175 фист там 100 тоже желательно потому что не меньше куков соответственно у нас тут на таблица 6 6500 да, тоже будет мама зверь 14 ик блин он давно не заходил давай так прокачай свой аккаунт дайте еще немножко времени ну, что да ну я помню уже год с нами Diablo 66. В принципе, можно и все. Так, давай заходим. Я запомнил, он такой с ним шутом. Так-то просто найти их всех. Вот это хоть Активно молец. Вот, так активный шоклан, а то бывает не активный клаунный плохо. Вроде бы это он, но вроде бы это не он. Да вроде бы он, давай. Это возвращайся, когда будет 6500 купой, будешь активно. Тебе просто 00 баллов, да, 2 недели. И там еще считается вообще таких Так, ты тоже не помню. Может поставить. Так, кто так? Ну 8. куколоку там он так в общем то я был не в... заступает за хочет катку время как они не пересекается. читает помню я говорю про нее? о выпаджает дикость у нас вс ⁇ ну все, общем место есть гля конечно как один на один блин да прикол маться влияет новые сманики а мне палят так вы будем его прокачан ну я уже сокол так что мог смотреть за всем в принципе увижу кого поймаю на глаз что спрячь то я не виноват, в принципе. Он умело спрятался. Тихо-тихо, волк, волк, волк. Класавчик. Много не нужно брать, потому что Макс рис тащит, понял? Чего, блин, активно такое? Понял, ли? Тотер крутой? Так, я за тобой еще прыгал, сокол. но тут музыка конечно пугает но ну, ну, прикольно значит она бесплатно так что можно ее можно ее использовать Я потише сделал а да сокол топчинг ой, -ой, -ой, ой можно идти по центру искать новую так конечно я не хочу идти через реку а то мы вам будет тяжелее пропустим ладно дай дай блин ой, я уже вижу пингвинчиком может в принципе не тактика Я не знаю что с этим блин клавиши нормально <свистит> привет <свистит> он такой давайте ты сейчас ты хот тихо тыхо ты хот ты ты моя все понял даже блин ну кто теперь виноват? Лайко ставь, блин. Уж прощу. Тут, ну тут-то да, уже как бы такую музыку поставим. Вот, 13 кубков. В принципе, с соколом один на один играть прекрасно просто. Может, тут закроем. Давай, майм. Найм. Опа, она так китайский мир то есть китайский брауз тайк как там 2. так вот здесь пока что джей иди там то самый сильный никс сильный я так и знал на ему блин. так а кто еще сильный но ну, он такой третий уровень нужно сильнейших побеждать а слабо в принципе оставлять так блин блин никсы тут говорят о я иду к тебе потому что ты самый сильнейший как говорится Бэу. Эш, wow. wow. блин, кого забрал? Ано, дай. Ау, ау. Вот, блин, фак, я блин жрет, блин. Да я бы мне вот жрет я бы всех развесировал. Ладно.